Там какая-то подростки, нюхающие клей. Оо. Подростки, нюхающие клей. Сюда! В сегодняшнем ролике я хочу поговорить про клеевых таксикоманов. Из-за чего эти подростки начинают нюхать клей, какой это эффект, и самое главное, чем опасно подобное увлечение. Смерть. Я умер. Продолжаю дополнить свой гардероб вместе с самой. Теперь в моей коллекции есть 3D-футбол с принтом массаки. Ля, какой! Я бы ему, ну смотрите, как, блядь, блядь, как я себя, братан, понимаю, вот, кто, кто, вот, ну, девочки, как бы, там, ищут себе худеньких дед инсайдиков, Настоя... нормальные женщины, ну, понимают, в чем сила, брат, как бы, я, я полностью поддерживаю маразм, и мы с ним очень сильно похожи, и, блять, какой же он сексуальный. Очень классно сидит, прошиты качественно ни одной торчащей нитки. Сам принт выглядит очень круто и нанесен по всей поверхности. Невероятно классно, когда в Да я шучу, отрора... бля, я шучу, у него животик выпирает из-за пресса, на самом деле. Он, типа, и меня гораздо, это я, блядь, жи жи жирнич. Он потянутый. Ставят типичные цвета. Кстати, наконец-то пришло время сбросить тяжелые куртки и переходить на что-то полегче. Сбросить вес! Извините найдете классные ветровки и худи по погоде и не забывайте, что на сайте есть огромный выбор одежды с принтами разных тематик: Музыка, игры, кино. О, вот этот прикольный. Это прикольный, вот этот. Ща, ща, ща. Еще раньше вот этот. Блять, да где? Вот блядь. Прикиньте, чел по улице в таком идет чисто. Поясни за шмот, блять. Какой нахуй Battlefield 2042, блядь. в одежды с принтами разных тематик. Музыка, игры, кино, аниме, меры да, и прикольно. так далее. О -о -о! И всегда можно проявить оригинальность и создать свой принт на конструкторе. Скамерите его код на экране или используйте ссылку в описании, чтобы попасть на сайт Все Майки. И используй мой промокод на экране на скидку в 10%. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Мой прошлый ролик про газовый снефен получил очень хороший отклик аудитории Поэтому я решил продолжить серию роликов про токсикоманию Давайте вкратце освежим в памяти кто же такие токсикоманы Токсикоманы это люди злоупотребляющие различными химическими, биологическими лекарствами Я не злоупотребляю, но мне очень нравится запах краски, бензина, новой обуви Блять, вот сегодня буквально э, Даша и я купили новую обувь по 700 рублей Блять, она так охуенно пахнет Препаратами, не входящими в перечень наркотических. Не, типа, я уверен, большинство из чата тоже нравятся, типа, запахи вот этих токсичных веществ, но немного. Типа, буквально, вот ты идешь, идешь по улице, и такой бля, бензинчиком запах. такой, о, заебись, и дальше пошел. но ну, типа, если долго нюхать, то не прикольно. А вот типа чуть-чуть так чисто прикольненько. Или вот новую обувь, резину, знаете, еще вот в машинах вот резина новая, очень прикольно пахнет. Короче, я думаю, многим, многим тоже нравится такая тема. Но не, не нюхать, прям чтобы нюхать вот как, наверное, в этом ролике. То есть это клей, лак, топливо, газ, бытовая химия. Но даже при том, что данные вещества не являются наркотическими, их употребление не по назначению также вызывает привыкание и зависимость. А в перспективе и тяжелые последствия для твоего организма, потенциально для исхода, если вовремя от этой зависимости не избавиться. Но сегодня мы будем с вами говорить именно про клеевых токсикоманов. Что мы вообще знаем про клей? Ну, как минимум, это довольно полезная вещь в хозяйстве, которая имеет огромное количество разновидностей. Я думаю, у каждого из вас дома есть клей ПВА который сможет использовать для того, чтобы сливать бумагу. Или легендарный клей-момент, который вы используете, чтобы, например, склеить клей-моментом у меня есть разновидности как бытового клея, так и в производстве достаточно много. Это и силиконовые жидкие и клей на основе Клей на основе смолы, Судьба... Спасибо за постнение, <смех> к чему это было. <смех> Теперь мы знаем, какие клеи существуют. Выбирайте ассортимент большой. На вы, наверное, уже догадываетесь, что состав клея может существенно отличаться в зависимости от своего вида и предназначения. Но, условно говоря, клей-карандаш, которым вы склеиваете картинки на уроке труда, отличается от клея, который используется в производстве для слики бруса. И данные разновидности клея будут иметь совершенно разный состав. Но основные компоненты в любом клее следующие. Это полимер, который отвечает именно за склеивание материалов. Полимером... Бля, он наверное, да, он не играл в Atomic Харт, но у меня сразу же. Любой человек, который играл в Атомик, у него есть сейчас такие ассоциации: типа, блять, полимер это вот с атомика именно. Короче, те, те челы, которые играли в Atomic, поймут меня, блядь, сразу же в голове немножко другие ассоциации. Могут быть как растительные, так и синтетические. Растворитель, который растворяет полимер, чтобы получился клей. Они могут быть либо органическими, либо водными. И добавки. Блять, в атомике тоже бывает как органический полимер, так и водный. Ты в нем плаваешь там еще, как раз-таки. Которые в зависимости от предназначения улучшают определенные свойства клея. К примеру, водостойкости и время схватывания. Но нас интересует другое. Это вещества в клей, которые повышают его токсичность. Это могут быть бензол, аммиак, формальдегид, ацетон, пористый метилен. Но остановимся. Мы... Как это круто звучит! Бля, не знаю, у меня я когда слышу вот эти названия, ацетил, формальдегид, ацет, блять, это звучит как что-то очень страшное, опасное, величественное, как будто этим можно, не знаю, судьбы людей решать. Типа, когда ты шаришь что это такое, как это все друг с другом соединяется, не знаю, химики мне кажется, ну, крутые. Вы же шарите, то, что вот химическое оружие запрещено, а по сути это самое эффективное оружие в принципе Мы на таком Прикиньте, насколько было бы а, просто плохим людям совершать плохие поступки, если бы ну, конвенциями всякими не запрещено было, было бы химическое оружие Ты буквально весь город можешь убить вот, вот, вот так вот, просто запустить в водоканал химию всякую это пиздец, я разрешаю франч сейсу Ты как Тлоол. Ведь разновидность клея с повышенным содержанием именно данного компонента больше всего привлекают клеевых токсикоманов. Чем же примечательно данное вещество? А все дело в том, что тулоол это, по сути, нервный яд, который действует на твою психику и на твое сознание. Происходит это следующим образом: токсикоман выливает клей в большом количестве в некую субстанцию. Чаще всего это обычный целлофановый или полиэтиленовый пакет. Затем токсикоман надевает этот пакет себе на голову, чтобы изолировать прочие запахи, а, типа, в смысле? А, в смысле? Голова же приклеится к нему, не? А как ты потом пакет, типа, снимешь? Не проще ли, типа, вот условно, вот ты в пакет налил, взял его вот так вот, и вот так вот чисто соснишь. Это не гайд, если чё. И начинает дыхать, исходящие от клея токсичные испарения. Скажу сразу, что воздействие на организм оказывают абсолютно все химические вещества. Блять! Блять! Такая тупая хуйня, я сейчас надышался сильно кислородом, блять, я что-то эта голова закружилась... Нахуй мне клей, если меня от кислорода пучит. Ой. Где я, блядь? Прощайся в клей. Но испарение от тулола дает токсикоману особенный эффект. Как я уже и говорил, тулол это нервный яд, который при попадании в организм через легкий вызывает тошноту, головокружение, возможно даже краткосрочную потерю сознания, но при этом всё... Нет у меня там клея, там только кислород и ботинки. Блядь, этот пакет грязный, скорее всего, там же ботинки лежали. В комплексе команд в некую эйфорию, чувствует себя веселым, расслабленным, видит галлюцинации mm -hmm. И в целом эффект от дыхания испарения химических веществ, содержащихся в клею, сопоставим с эффектом от действия легких наркотиков. Но самое важное здесь не то, какой эффект оказывает дыхание клея на твое сознание. Ведь то, что я озвучил выше, это ни в коем случае не методичка. Самое важное для вас это узнать, какие оборудования наступают в виду подобного увлечения. Мозг думаю, разрушается, там пиздец там от химии, вот этот отдыхаемый. Типа есть вот всякие... И это опять же не гайд, но есть вот условно там трава, не трава, ЛСД, не ЛСД. Они влияют на психику, но они, по-моему, нейронные соединения в мозгу не разрушают, если я ничего не путаю. А вот именно химические всякие там амфетамины, вот эти вот всякие штуки, химические, короче, вещества, они типа разрушают дико нервные соединения в мозгу. Будете, как Артём Граф, зачем вам это надо? ...людей объясняет то, что химические вещества, содержащиеся в клее, необходимы ни для чего иного, как для улучшения свойств непосредственно клея, и которые уж точно не предназначены для того, чтобы человек получал удовольствие при вдыхании испарений данных веществ легкие. Поэтому вдыхание блять еще здесь! А что, по-твоему, актуально тогда, если не клей... Осуждается. А Спасибо большое за нами. Окружение, рвоту, может даже потерять сознание. Но в долгосрочной перспективе при развитии зависимости токсичные пары химических веществ могут вызвать следующие хронические симптомы. Это прежде всего нарушение функции мозга, то есть замедление мыслительных процессов, потеря памяти, потеря концентрации внимания, то есть человек попросту становится собственным отставом. Далее возникают хронические проблемы. Надо было это красивее рассказать: разрушаются нейронные соединения в мозгу. Это звучит гораздо страшнее, чем потеря памяти, там слабоумие. Согласно, типа, разрушение мозга нейронных соединений звучит страшнее, чем потеря памяти и слабоумия Дыхание, Когда человек на регулярной основе может чувствовать кашель, одышку, боль в груди и что самое страшное – повреждение органов: сердца, печени и почек. По той причине, что вещества, содержащиеся в плей, ядовиты и элементарно отравляют твои внутренние органы, нарушая их естественную работу. И это я еще не говорю о том, что ты банально можешь схватить передозировку, которая может грозить летальным исходом. И как для меня самое опасное здесь то, что токсикоманами в большинстве своем становятся именно дети и подростки из неплохополучных А Причиной этому просто в семье финансовые трудности, родители на данный почве а. постоянно ругаются, уделяют ребен Ребенок ищет дешевые быстрые способы, наверное, не в этом дело делал. <клес> да получить удовольствие и отвлечься от данных проблем. А тут еще не стоит забывать, что денег не то, что на наркотики, а даже на алкоголь или сигарету у таких подростков чаще всего не хватает. Поэтому они ищут способ получения удовольствия, используя бытовые предметы такие как газ, лак и прочее. Кстати, обязательно надо. Да, с... мне кажется, вот такие школьники, это беспризорники прям у них наверное даже телефона нету, они в даркнет не могут выйти в тг-каналы, чтобы что-то заказать, купить нормально. Это наверное даже дело не, не в деньгах, потому что мне кажется, деньги они могут там наворовать, напиздить, нафармить. А дело в том, что клей ты типа просто можешь пойти и купить. То есть это ну это, это не запрещен клей сам по себе ну типа нельзя запретить ты в любом случае пойдешь типа его и купишь вот тут только потому что он продается просто в магазине наверное в этом дело А у них нет возможности что-то другое заказать если бы была, мне кажется они бы что то другое заказывали и с моим роликом про газовый снифинг я лично помню в своей жизни одну выпиющую историю связанную с клеевой токсикомании школе где я учился в прямом смысле этого слова от передозировки клеем умер шестиклассник было это в 2008 году у того парня не было родителей точнее как физически то они существовали но их лишили родительских прав из алкоголь Бля, маразм если смотришь э, нарезки если слышишь ты меня сейчас, хватит эту картинку, пожалуйста, вставляй. Не знаю, это, это, это каждый раз, когда я вижу вот эту картинку в его видосах, я вот так и представляю, как будто маразм не любит Россию, русских, и вот для него вот эта вот э, женщина сидящая, алка, алкашка, типа, олицетворяет полностью типичные российские семьи. Не знаю, да как-то как как неприятно вот постоянно видеть ее в видосах. В зависимости, и опеку над ним взяли бабушка с дедушкой, которые по понятным причинам в полной мере контролировать его не могли. И в один. Ты видел разоблачение на Физпекта? Нет, какое... Скажи название или скинь ссылку как-нибудь куда-нибудь я не знаю в дискорд. Прекрасный день. Он сказал дедушке, что пойдет в свою комнату играть в компьютер, а через несколько часов, когда из комнаты не было ни ответа, ни привета, дедушка зашел и увидел перед собой мертвого внука с пакетом на голове. И это Пиздец. реальная история, как шестиклассник передознулся клеем. Объяснять вам, как токсичные вещества влияют на организм ребенка, думаю, не стоит. Поэтому слушай, что тебе нужно делать, если ты чувствуешь симптомы депрессии. Первое, что ты должен запомнить, это ни в коем случае не прикасаться ко всякоть дряни, будь то алкоголь, наркотики или клей, используемый не по назначению. Второе, по возможности обратиться по горячей линии к детскому психологу. Такие есть практически как. Кажд не уверен насчет психолога. Я еще раз повторю, я, я не устану это повторять. Мое мнение вряд ли кто-то когда-то изменит, потому что я железобетонно уверен, что все психологи Ой, или я что-то переп... психолог, психи, пси... да, пси... психология, психология. Это все от Фрейда пошло. Это все какие-то, ну, советы. То есть, условно психолога может стать любой. Это, это буквально вот советы твоего друга. Это психология. А, то, что тебе советует какой-то другой человек, это человек, который просто почитал книжки по психологии. Это не какая-то наука вроде бы даже. Это просто, ну, типа советы. Это просто вот что тут, ну, типа дать совет. Это вот психология. Если у тебя реально какие-то проблемы, то нужно идти к психиатру, к психотерапевту. Не помню, чем они... они отличаются, но это хотя бы врачи настоящие, которые могут и тебе лечение выписать, и определенные таблетки выписать, которые тебе помогут. И в принципе, они помогают. А психология, ну, это наука, но типа не. Ты на нее не можешь научиться в школе, условно. Психологи просто поддерживают тебя, и все. Это тоже самое, что друг. Да, я об этом. Школ школьные психологи тупо родителям тебя сдают И это тоже Вообще, в принципе, психология Вот, не знаю, может быть, кто-то меня, конечно, переубедит Я с удовольствием вступлю в дискурс Без, без какой-то агрессии Если кто-то мне адекватно объяснит, чем полезны психологи Я вас, ну могу принять вашу точку зрения, но я все что-то не слышал, не видел, в принципе, с психологами даже общался По интернету, правда, но все же, но это типа человек, который психологи, блять, они психологией занимаются, они деньги, деньги на этом зарабатывают Это все, по сути, вот просто советчики, ну то есть это такой же друг в дискорде, который тебе даст совет по жизни Вот ничем не отличается, может быть, только что они более компетентны в этом и знают, как правильно давать советы, но если тебе нужен совет... То есть ты не можешь справиться с какими-то проблемами, и тебе нужен просто совет. Не знаю, иди к другу поплачь. Мне кажется, больше эффекта возымеет. Но если только друзей, наверное, нет, то можно к психологам обратиться. Тут да, может, может быть. Но и все-таки, если ты чувствуешь, что у тебя реально какие-то проблемы, то нужно не к психологу. Потому что знаете, в чем большая проблема психологов? Ты, ты, ну, допустим, вот я думаю, сейчас многие, кто со мной согласятся. Вот представьте человек, у которого реальные психологические проблемы. И он... Мог бы записаться к психиатру или психотерапевту, получить настоящее лечение, но вместо этого ему советуют идти к психологу. В итоге он записывается к психологу, ему просто дают советы, которые не работают. А еще психолог может попасться некомпетентным. Это вообще пиздос. И все. И он вместо настоящего лечения думает, что он лечится у психолога. На самом деле, ну, типа, это ничего ему не помогает. А у него прям психические проблемы, которые, наверное, нужно таблетками лечить. Вот, ну, плюс чатки согласны, что это даже может навредить отчасти человеку, которому нужно к врачу настоящему, а он идет к психологу, блять. Ну, короче, я не одобряю эту профессию как, как и этих не юристов, а как риэлторы, блять. Две самые бесполезные профессии это риэлторы и психологи. Это пиздос. Риэлторы, я ебал. Просто шарлатаны, которые твои деньги дерут ни за что, абсолютно. У тебя есть Авито, у тебя есть Циан, ты на них находишь э, объявление, ты едешь на эту хату. Ну, ты не можешь ее снять, потому что, блядь, там ебаный этот чел, который тебе бумажку, блядь, распечатает, ты на нее подпишешься. Абсолютно дефолтную, типичную, которая ничем не отличается. И берут за это ебанутые просто деньги. Короче, фиспект эти две профессии: психологи. И эти риэлторы и третий лично от меня совет самый лучший способ забыться это занятие спорта поверьте мне когда ты делаешь успехи в спорте это состояние лучше любого наркотика лично я в одиннадцатом классе когда у меня была депрессия из-за неразделенной любви решил попросту выходить на улицу извините что я видос стопу просто в чате вот чел пишет хороший психолог поймет какая серьезность проблемы и дает направление на психиатра или психотерапевта бля братан хорошо если психолог хороший как ты говоришь и что он реально тебе выпишет направление к психиатру или к психотерапевту но давайте будем честны: то есть я думаю все согласятся что зачастую как бы, ну миром деньги в капитализме и живем, ебты. И, скорее всего, психолог будет не хорошим, а плохим, который просто захочет все дальше и дальше тебе давать советы, чтобы ты ему платил за это, все больше и больше тебя разводить, условно, чтобы ты к нему ходил, чтобы ты ему выговаривался. А если он тебя направит к, ну какому-то доктору настоящему, то он потеряет свои деньги, и вряд ли он, в принципе, это будет делать. Как ты говоришь, да, хороший направит. Но в 99% случаев, мне кажется, никто тебя никуда не направит, потому что, ну, типа, деньги... И бегать на большие дистанции. И вы не представляете, какой это был кайф, когда я зимой пробежал. 20 я километров. может быть не прав, я может быть очень люто не прав, но все-таки из того, что тут я знаю, это вот ну так вот я слышал. Поэтому никогда не прикасайтесь к гадости, которая уничтожает ваш организм, и ведите здоровый образ жизни. В целом, если говорить про токсикоманию, то больше всего токсикоманов было именно в Советском Союзе в 90-е годы, когда население в большинстве своем было бедным, денег на то, чтобы достать наркотики, ни у кого не было, поэтому подростки того времени как раз-таки довольствовались бытовой химией. И вы не представляете, к какому большому количеству летальных исходов в то время это приводило. Поэтому еще раз не прикасайтесь к этой гадости. М -м. Ну точнее клей вы можете прикасаться, но только тогда, когда используете его по назначению. Мне Но еще штребок рассказывать. Блять. Ну, видос досмотрели уже. Хорошо, вовремя, вовремя.